Коллеги, доброе утро. Начинаем пресс-конференцию участников проекта Feel Ukraine. Его цель – возрождение бренда Украины, популяризация на международном уровне и среди украинской молодежи. Сегодня наши спикеры Филипп Зорин, президент Харьковского локального комитета ISIC в Украине. Ирина Бессараб, глава национального проекта «Фил Украин» в Харькове. Светлана Ситник, заместитель начальника управления по делам семьи и молодежи департамента «Семьи и молодежи и спорта». Хьюго Видал, участник национального проекта «Фил Украин». И Кристофер Редис, также участник этого проекта «Доброе утро». Сейчас вам передам слово. Короткое объявление, теперь мы вопросы задаем в микрофон. Если мы хотим задать вопрос, пожалуйста, поднимаем руку, я подхожу и даю вам слово. Спикеры, пожалуйста, говорите тоже в микрофон. Так, Филипп, вам слово. Доброе утро. Он, он работает просто. Да. Доброе утро всем, спасибо, что пришли. Меня зовут Филипп, и до 31 января этого года я являюсь президентом ISEC в Харькове. Сейчас я немножко расскажу вам о об организации ISEC, о ее миссии, и затем мы перейдем уже к обсуждению проекта ⁇ Фил Украин ⁇ в целом об «Айсеке». «Айсек» — это международное молодежное движение, которое зародилось в 1948 году после Второй мировой войны в Европе, в семи европейских странах, и целью организации был «Мир». Сейчас цель организации и видения ее это мир и реализация человеческого потенциала. И делаем мы это посредством развития лидерских качеств молодежи, потому что мы считаем, что фундаментальным решением мировых проблем будет воспитание поколения молодежи с правильными лидерскими качествами, которые нужны в современном мире. И как раз определенные лидерские качества мы и развиваем в молодежи. Делаем мы это посредством международных э, программ э, межкультурного обмена, что является уникальностью организации, потому что э, целью как раз того международного обмена, который мы делаем, это есть развитие лидерства. Э, сейчас э, iSEC присутствует э, в 126 странах мира э, и постоянно растет. Э, уже существует 68 лет. Айсек uh, Украине существует с 1994 года, uh, и uh, уже в этом году будет праздновать 22-летие. Айсек uh, в Харькове существует с 2001 года, uh, и uh, сейчас uh, на данный момент является Айсек uh, Украине самой большой uh, молодежной общественной организацией uh, в Украине. Uh, uh, что еще? Можно сказать о байсике. Это то, что мы осуществляем программы обмена в две стороны. То есть как наши студенты и молодые выпускники имеют возможность поехать на стажировки волонтерские, профессиональные, за рубеж в другие страны, так и к нам приезжают волонтеры. Собственно, что мы сегодня и наблюдаем этой зимой в Харьков. И вот в эти дни как раз в Харьков приезжают волонтеры из разных стран мира. На данный момент АйСак Фарькове насчитывает 30 активных э, членов организации, э, и э, могу сказать э, о проекте Feel Ukraine э, то, что мы в первый раз. Э, Реализовываем такой национальный проект. А, обычно наши проекты реализуются а, в отдельных городах Украины. А, представительств в Украине всего а, на данный момент 18. А, и а, такой меж, а, междугородний проект мы решили организовать а, национальный. А, в первый раз этой зимой а, пробный. И однозначно будем его продолжать. А, подробнее о миссии, а, целях проекта а, и его сути расскажет а, Руководитель проекта «Фил Украин» в Харькове, Спасибо. Ирина, пожалуйста, Вам слово. Всем добрый день. Этой зимой мы организовываем проект национального характера, называется он «Фил Украин». Проект разделен на два региона – западный и центральный регион. В нашем регионе, в котором мы, собственно, находимся, задействовано четыре города основных. Самых крупных – это Харьков, Киев, Одесса и Днепропетровск. На что направлен, собственно говоря, проект? Проект направлен на популяризацию и возрождение бренда Украины. Знаете, Украину как бренд можно сравнить с брендом товара. Собственно говоря, если репутация у товара хорошая, то его будут покупать, им будут интересоваться, ну и, собственно говоря, желание о нем узнавать будет все выше и выше. Говоря об Украине, на данный момент репутация, скажем так, не самого лучшего характера. Поэтому основная задача проекта – это повышение бренда Украины на мировом уровне. Собственно говоря, мы приглашаем стажеров из всего мира. Проект длится 6 недель. Первые две недели стажеры уже находились в Киеве. Дальше они были в Днепропетровске, в Одессе и сейчас в Харькове. После этой недели они возвращаются обратно в Киев и потом уже к себе домой. Проект начался 14 декабря и заканчивается он 25 января. Собственно говоря, что мы показываем в городах. Проект этот в основном культурный, то есть основная задача городов – это показать сильные стороны свои, рассказать о преимуществах, показать то, что люди здесь никуда, скажем, не собираются уезжать, а все-таки эм, хотят жить, работать, развиваться, расти детей, эм, продолжать свою деятельность, работу и карьеру в нашей стране. Результатом проекта а, будет сайт полностью на английском языке, который будет создан. А, с на котором будет размещена информация о том, где были стажеры, куда они ходили, что они видели. То есть это, скажем, Украина глазами иностранцев, которые на своих впечатлениях, по своим фотографиям, по своим видео рассказывают о том, где они были и какие у них впечатления. Одно дело, когда об этом рассказывает кто-то из Украины, совсем другое, когда это все, скажем, своими же руками, своими глазами видели иностранные студенты, опять же, молодежь, которая будет двигать страну дальше и которая в последующем может быть и будет амбассадорами Украины за границей. То есть они уже по возвращению в свои страны будут рассказывать реальную историю того, что здесь происходит, потому как телевидение, интернет далеко не всегда передает всю правду того, что мы здесь можем наблюдать. Ирина, спасибо. Светлана, пожалуйста, Вам слово. Расскажите о взаимодействии с проектом. Добрый день. Разрешите поприветствовать Вас от Департамента семьи молодежи и спорта Харьковского городского совета, от Управления по делам семьи и молодежи. Действительно, Вы знаете, что Харьков, как молодежная студенческая столица, имеет очень хороший базис для развития молодежной политики. Есть большое количество организаций, активно работающих, и у нас есть пути сотрудничества, поддержка инициатив, и приятно видеть, когда вот Филипп рассказывал об истории АСИК-организации, что действительно организация работает уже столько лет, и ее все знают, она эффективная, и много интересных проектов ребята делают. Хотелось бы, чтобы таких было, конечно, больше инициатив. Очень важно в этом проекте, вот, о котором сегодня идет речь, о том, что идет популяризация Украины, о том, что молодежь может своими глазами рассказать о нашей стране, посмотреть и уже поделиться своими непосредственными. Интересными впечатлениями, Потому что, как мы знаем по методике равный-равному, когда рассказывает молодежь, молодежи, то это намного эффективнее и э, намного запоминающееся и, наверное, ярче. Э, что хотелось бы вот предложить в сотрудничество, в развитие проекта? Может быть, вы слышали о создании в городе Харькове молодежного совета при Харьковском городском голове. И есть одно из направлений, это комиссия по как раз международному сотрудничеству. Очень приятно было бы, если бы это Миссия взаимодействовала в проекте, может быть, чем-то помогла организационно. Вот. Также приятно, что здесь находятся ребята-волонтеры. Это, скажем так, имеют уже отношение к волонтерскому движению. Возглавляю Харьковский центр волонтеров. И сотрудничество у нас уже было в рамках школы волонтеров. Вот Филипп к нам приходил, рассказывал о деятельности организации. Волонтеры приходили, делились своим опытом. То есть такая работа, я надеюсь, будет продолжаться. И ребята будут рассказывать о своих проектах о своих инициативах и они будут воплощаться уже здесь в городе Харькове и в других городах и странах. Mm -hmm. спасибо. Светлана, спасибо большое. Mm -hmm. Ну и э, уже передаем слово непосредственно участникам проекта Хьюго Видо. Пожалуйста, поделитесь вашими впечатлениями от участия. Okay. Hello, my name is Hugo. I am 21 years old. I'm from Brazil. A small city, uh, not that a small city, but uh, not very known city in Brazil. Uh, I am. Yeah, okay. uh, I. Arts in the and I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. Uh, я изучаю uh, визуальные uh, искусства uh, в университете и я учитель английского. To to uh, я решил приехать в Украину на этот проект, потому что это что-то связанное с, моими, uh, с, с моей учебой. И не приехать Украину, но Uh, и не просто посетить Украину, но и узнать реалии страны, и познакомиться с культурой. Now, five, five weeks, really uh, и сейчас мы уже пятую неделю в Украине, и мы можем прочувствовать uh, то, что здесь происходит, и насколько это красивая страна. Где вы уже and then dnipropetrovsk then odessa and now here in kharkiv kiev dnipropetrovsk odessa and here in kharkov hello my name is christopher i'm from mexico mexico city Mexico, uh, i'm 23 years old i am student of trade relations and i am also an entrepreneur Uh, мне 23 года. Я изучаю um, торговые отношения, и uh, я предприниматель также. And I decided to come to Ukraine to see the reality, because in Mexico there's a lot of of what's happening here, and I think it's the best way to understand what's happening here. Uh, и Я приехал сюда, чтобы узнать реалии uh, страны, потому что в Мексике много разных разночтений относительно того, что здесь происходит. И, как вы сказали, за пять недель мы много узнали, развеяли много стереотипов и познакомились с людьми и со страной. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, давайте переходить к вопросам. Есть ли вопросы, Дмитрий? Дмитрий, пожалуйста, Дмитрий Всеволодович. Добрый день, Дмитрий Овсянкин, журнал Analytics. У меня вопрос к нашим гостям. Что именно им показывали, вот, ну, в частности, в Харькове? И, Филипп, наверное, к вам, ну или Ирина, может, вы ответите. Кто показывал, кто сопровождал гостей, что им показывали, что они смогли увидеть, в частности, в Харькове? Спасибо. Uh, Dmitriy Avsyankin uh, from uh, Analytical Journal um, magazine. Uh, so, um, <laughs> what exactly have you seen in Kharkiv, uh, guys? Uh, and to Ira, uh, who has accompanied uh, interns? Yes. Okay, uh, we arrived in Kharkiv yesterday. So, first we went to uh, Buddhist temple, and then we went to a synagogue. And it was a day to really understand the religious part of Kharkov. Да. На самом деле, как я уже упоминала, мы хотим показать сильные стороны нашего города. То есть так как город у нас религиозный, многорелигиозный, то вчера у нас был День религии, Мы рассказывали, показывали, как вот сказал уже Уга, религии нашего города, рассказывали о них. Сегодня, опять же, Харьков – это студенческая столица, то есть мы будем уделять время университетам, основным таким, как Юракадемия, как Университет Каразина. Академия дизайна, Харьковский национальный экономический университет. Сегодня у нас день посвящен этому. Опять же, Харьков это IT-столица, то есть в четверг у нас запланировано поход в IT-компанию Плариум на экскурсию. Также будет экскурсия, организованная по работе 3D-принтеров. То есть все такие основные моменты, аспекты нашего города мы попытаемся, мы уже уместили в наше расписание мероприятий. Каждый день у нас запланирован, расписан, вплоть по часам, по минутам, то есть нигде сидеть и скучать не будут. Конечно, есть и свободное время. А, обычно вот у нас начинаются экскурсии, и мы начинаем рассказывать всю информацию где-то часов в 10 утра, и длится это до 5-6 вечера. Потом у них свободное время. Опять же, там уже любая помощь от нас, везде она всегда приветствуется. Я прошу прощения, уточнить хотелось бы. А вот с людьми экскурсии, понятно, провели, показали. А с людьми удается пообщаться нашим гостям? Организацией самого проекта занимается моя команда, я как ее глава, в ней присутствует пять человек. Значит, распланирован у нас график мероприятия таким образом, что присутствуют со стажерами минимум два человека от нашей команды, максимум это пять ну, человек. Таким образом, что два человека присутствуют, основная задача это рассказать, если нет экскурсовода, если есть экскурсовод, то этим занимается экскурсовод. Если вот вчера, сегодня мы идем в университеты, то это будет встреча со студентами, встреча с молодежными организациями, то есть непосредственное сотрудничество с Аудитории есть. Во сколько подъем? When do you wake up? It depends on the day. Some days we have uh, earlier activities, but most of the time around eight, nine. Uh, 8, утра в основном. Виктория Харьковский инфоцентр. Uh, скажите, пожалуйста, что произвело самое uh, неизгладимое впечатление, неожиданное, может быть, вот в городе? И вообще, вот что запомнилось уже за эти дни нашим гостям? Mm -hmm. um, so, guys, what was uh, the most uh, memorable uh, thing about Kharkiv, the most memorable impression so far? Uh, when we went to the to the Padoga, it was very interesting запомнилась очень вчера погода вьетнамская потому что да мы хотели показать вот uh, показать uh, то что харьков интернациональный город и как ира уже сказала у нас был день религии uh, вчера поэтому у них нет такого в Мексике и поэтому это им запомнилось. А где so, у нас yeah. пагода находится? В общем, это очень впечатлило то, как могут сосуществовать религии разной национальности в одном городе светлана как, как взаимодействуете вы с проектом да вот расскажите о сотрудничество этом. с департаментом уже давно происходит в различных проектах и в этом тоже будет оказана поддержка всевозможная я бы вот хотела предложить может быть если в графике есть немножечко свободного времени пообщаться чтобы ребята пообщались с волонтерами которые здесь активно ведут и социальную работу культурно-досуговую творческую у нас по пятницам происходит городская школа волонтеров и если будет в расписании не окошечко то мы с удовольствием такую встречу организуем по обмену опытом волонтерской деятельности у меня еще вопросы к кюга кристоферу как вы об украине узнали почему именно украина уже два года у него было желание приехать в Украину, у, у Кристофера, uh, но ну вот только сейчас uh, появилась такая возможность. Uh, Donetsk, uh, хотел приехать, uh, ну, я добавлю в и он хотел приехать в Донецк, но сейчас он сожалеет, что уже не может туда приехать. So this is like something that I want to do since two years from now, and with And at least in my country some politicians use the information from here for their own purposes. Uh, некоторые политики uh, в мексике используют информацию отсюда uh, для своих личных целей so I want to come here so I can talk for the Ukrainian people and know the truth not just what they want to know uh, и, uh, приехал сюда чтобы знать uh, чтобы узнать правду, а не то, что политики хотят знать, uh, а, а, то, что хо политики хотят, чтобы он знал. И также хотел увидеть снег. what about you? Um, for me, it's very different from Christopher. Um, у Хьюга немножко другая история, чем у Кристофера. Uh, this is my last year of my studies, and I decided to do an internship after I finished. Uh, сейчас uh, он на последнем курсе в университете, и поэтому он решил uh, поехать на стажировку до того, как закончит университет. So for other, for projects, really uh, когда Хьюг uh, искал проекты в нашей внутренней системы в организации, то именно этот проект привлек его внимание. Uh, в бразилии не так много новостей в украине в so планах uh, и он спросил не почему украина а почему вы не в украину поехать And then I decided to come. и так он решил приехать да у меня еще один вопрос вот к нашим гостям юго Кристоферу. вот после проекта как вы для себя видите продвигать бренд Украина вообще зачем вам это нужно продвигать бренд Украина и как если вы возьметесь этим заниматься как вы видите это делать mm -hmm. um, Hugh, uh, after the project finishes in Ukraine uh, why uh, if you will continue to uh, promote brand of Ukraine why will you do this and how will you do this? Okay. Uh, yes, I will Конечно, продвигать Украину. For this project is really about feeling Ukrainian Ukrainian culture, and it has really Да, Хьюга mm -hmm. uh, uh, будет продвигать бренд Украины и, в этом, и с этим проектом uh, у него было достаточно возможностей узнать в Украине. And I feel that it, Ukrainian people are somehow the same as uh, И украинцы очень похожи на бразильцев. Потому что когда мы uh, выезжаем из Бразилии, мы uh, стараемся говорить не только uh, хорошие вещи о Бразилии. When that's not true, we have a lot of good things, and so does Ukraine. And since we've been living for five weeks here, I can talk about it for Uh, и у нас uh, есть очень много uh, хороших uh, вещей и в Украине, и в Бразилии, и поэтому мы будем просто о них рассказывать. Uh, спасибо, но я добавлю от себя, что uh, Харьков город студенческий, поэтому ребята даже непонятно, не по, uh, что ребята так издалека приехали. Да, so guys, as we have discussed like, before uh, Christopher like, answers the question, um, so... Um, Харьков — это студенческий город, и там много иностранных студентов, поэтому люди не понимают, что вы стажеры из-за рубежа. Есть ли какой-то похожий проект в других странах? Вообще это уникальное уникальный проект? Или где-то уже он проходил? Mm -hmm. Какая-то страна продвигала ли себя? Mm -hmm. uh, я могу сказать? Да, yeah, uh, uh, Есть, uh, на самом деле, таких проектов много по миру, uh, и у некоторых стран уже есть бренды, такие, помимо бренда Айсека, есть бренды проектов, уже которые идут не первый год. Uh, и одним из таких известных проектов будет uh, exp есть Explore Russia, на самом деле, mm -hmm. в России, Узнай uh, uz Россию. И такой проект в России проходит очень Каждый год и достаточно в большом масштабе. В Украине мы начали делать такой вот только в этом году. Uh, помимо Explorer Rush есть uh, также такие подобные проекты в Колумбии. Uh, точно знаю. Uh, насчет других стран. Египет, Тунис, uh, Хорватия. Uh, Бразилия, Мексика, там Мексика. В Айсеке, в Бразилии и Мексике, есть ли какие-то проекты? Something like Feel В Мексике, в Мексике проходит такой кампейн, um, как соревнование, um, потому что у них есть много проблем, которые происходят в стране. И поэтому после реализации проектов ВАИСИК в локальных комитетах ВАИСИК в Мексике они решили, что стажеры должны обязательно продвигать бренд страны за рубежом. The bad mm -hmm. Потому что они решили, что хотят э, разбивать стереотипы, и э, стра их страна ⁇ это не только э, плохие новости, плохие вещи. Uh, да, в Бразилии э, приблизительно то же самое в том плане, что каждый локальный комитет продвигает скорее себя. Но, в общем, развенчание стереотипов необходимо для всех, в том числе для украинцев в отношении Бразилии и Мексики. Mm -hmm. Потому что для нас Бразилия это карнавал и все, mm -hmm. а, а Мексика это... Mm к сожалению, там мафия и все. И ты больше ничего не понимаешь. Uh -huh. So, just like uh, breaking stereotypes is necessary not only about Ukraine, but about Brazil and Mexico, because uh, like Brazil is carnival and that's it, and uh, Mexico is mafia, Светлана, вы хотели вашему вопросу, есть еще пример польского проекта, сама была участницей, стадии to Очень много студентов города Харькова принимают участие, но, скажем, чем отличается от... То, что, чем занимаются ребята, они на постоянной основе это делают, то есть постоянная деятельность. А в том проекте есть по сезонам, также стажировки двухнедельные, когда приезжают в Польшу ребята и знакомятся со страной, рассказывают потом о положительном опыте. И... <совет> Спасибо. Есть ли вопрос еще? Если нет, я завершу. Мне... Непонятно пока вот что. Сколько э, людей будет участвовать дальше в этих проектах? Uh -huh. Вот мы видим сейчас двух ребят. Сколько поучаствовать сейчас, сколько uh -huh. будет участвовать в следующем, в этом уже году, uh -huh. да, он только начался. Да. планировалось, чтобы у нас в регионе, в центральном участвовало 10 человек и в западном регионе 10 человек. Но, к сожалению, не у всех получилось с, визой, с получением визы, как бы из-за такой сложившейся ситуации в стране. Поэтому сейчас у нас на проекте участвуют 7 человек и в западном регионе 8 человек. А не получилось визой э, в Украину? В Украину? Да. Да. Это то, что ты узнаешь в языке, что на самом деле визу в Украину очень сложно получить некоторым странам. А а в чем причина проблемы получения визы в Украину? Ситуация, да. На данный момент это ситуация в стране. Ну, то есть, опять же, те стереотипы, которые существуют у нас в стране, далеко не все посольства позволяют своим гражданам, ну, дают им возможность въехать в Украину. Я добавлю о продолжении проекта. На самом деле запланировано продолжение проекта такого «Фил Украин». Ну, у нас есть уже опыт в таком небольшом объеме, 7 человек, но летом планируется Национальным комитетом Айсек в Украине запускать такой проект со 150 стажерами на всю страну в западном регионе, 75 человек, в центральном, условно центральном, в который мы входим, это 75 человек тоже. Ну, а вот э, Кристофер э, из Мексики, Хьюго из Бразилии, остальные участники и откуда? Mm -hmm. Какие страны? Да, это Егип... так, сейчас. <laughs> Египет, э, Мексика, Бразилия, э, в и, Реи, Египет, э, в западном регионе есть еще Австралия, э, Турция, Турция э, Китай, если да. я не ошибаюсь. No. Да, ну помимо вот, стран, ah, которые есть, я назвала... Здесь, в этом регионе Египет, Турция, Бразилия э, и Мексика. Ну, вот на данный момент конкретно в, э, в проекте «Фил Украин», то есть есть у нас другой проект «Тайсек в Харькове», в котором принимают участие из других стран волонтеры тоже, э, конкретно на «Фил Украин». Э, в Харькове сейчас четыре человека м, из Мексики, два человека из Бразилии и один человек из Египта. Mm -hmm. Спасибо, спасибо большое за то, что вы делаете. Э, удачи и... Делайте это как можно дольше, лучше, чтобы как можно больше людей вовлекалось, потому что границы между странами ä, должны исчезать, и мы должны лучше узнавать друг друга. Mm -hmm. Спасибо большое. Спасибо и вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.